Всем добрый день, 20 декабря. Короткое видео объявление: 22 послезавтра в 20.00 по Киеву, на канале Творческое пчеловодство. Я планирую открыть онлайн zoom контакт ну, Многие уже слышали об этом формате. В связи с сложившейся обстановкой мы сейчас не можем ни в конференциях участвовать, ни в лекциях никаких, изолированные от прямого контакта. Поэтому интернет предлагает такие вот варианты онлайн-конференции, и по-другому пока не получается. Так что в духе времени будем идти в ногу с возможностями, попробуем, как это будет выглядеть на канале «Творческое пчеловодство». Под роликом будут размещены контакты, как зайти на Zoom. Думаю, там ничего сложного. Ну и попробуем уже вживую обкатать 22-го. Это практически. Всего доброго, жду нас связь.